Ухните, Восечки, себе! Ого, а чего так бывает, да? Ребята, подписывайтесь на самый классный канал! И не забывайте нажимать на колокольчик! О, пицинка, у меня есть, смотри, вот цветочек ролики. Давай все вместе с Сахарком покатаемся на роликах, она же умеет. Это поднимет ее настроение. Планки, нутри, голова, целый генератор идей. Давай. Фея, клюшный. Ну что ж, давайте сегодня откроем Вот этот шарик глиттер серии И посмотрим, что это за такая Фея крестная спряталась внутри Начнем мы с первого слоя И подсказки Вот она наша подсказка Лампочка, видеокамера И куколка Вет, камера, мотор Поехали дальше И наш следующий слой Открываем. А здесь, конечно же, наклеечки. Посмотрим, что умеет наша куколка. Итак, следующий слой. И здесь у нас, если вы еще не забыли, видите нарисованы бутылочки. Здесь мы найдем бутылочку нашей куколки. Не хочет нормально открываться. Открываем. Ух ты! Смотрите, это оранжевая крышечка блестящая. И сама бутылочка нежно-розовая. И наш следующий слой. И здесь мы найдем ее обувь. Достаем. Ух тышка! Ааа, смотрите! Мне кажется, это будет повторка. Такая куколка у меня уже, наверное, и есть. Сейчас посмотрим. И еще один слой. одежда М -м, смотрите, да наша фея совсем спортивная куколка у нее белая футболочка с нежно-розовыми блестящими рукавчиками и оранжевые яркие блестящие шортики ну что ж, а теперь откроем сам шар а ну давай открывайся вот он и здесь еще один аксессуар. Конечно же, это спортивная повязка. Ну и сама куколка. А, смотрите! Это красотка, девочка, спортсменочка. Вот какая спортивная фея крестная нам попалась. Ну что, содорог, теперь я не кажусь тебе странным. Нет. Еще осталось открыть Шопкинсы для нашей сахарок. Ого, оно все вместе выпадает. Смотрите, лист коллекционера Шопкинсы. Здесь вот путешествия. Они из разных стран. Есть Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания. Еще есть ограниченная серия. И, конечно же, специальная серия. Ну что ж, посмотрим, что же попадется нашей сахарок. Открываем. О, ух ты, вот это тортик. Какой он вкусный. Аппетитный. Вау, с кремом. Если честно, мне кажется, что это либо Франция, либо Италия. Не знаю. Сейчас посмотрим, ошибаюсь или нет. Нет, я совсем не угадала. Это Германия. Это Чоко тортик. Ах, какой он классный. Ух ты, я очень люблю тортики. Обязательно поделитесь со всеми своими друзьями. Еще один сюрприз. Вот это да! О, какая красота! Смотрите, это же сумочка! Дамская сумочка. В нашем случае это сумочка для девочки. Ой, какая она милая, с сердечком. И такие милые-милые глазки. Она розового цвета, с белой ручкой. Ой, Сахарон, как эта сумочка тебе подходит? Смотрите, это сумка венецианка. Она из клуба Италия. И она у нас редкая! О, ца, ца, Белина! Я ни слова не поняла! Но я думаю, это что-нибудь приятное! Ого, Соколок! Что это у тебя за подарки? И кто это за красивая тетя? Я ее перекрестная! Ого, а чего так бывает, да? Ну, конечно же, Кто въедет в чудеса, с тем это и случается! Ух ты, Соколок! Я теперь тоже буду верить в чудеса обязательно! Друзья, вот такая вот спортивная крестная фея у меня уже вторая куколка. Эту я решила разыграть. И чтобы ее получить, нужно быть подписанным на мой канал Toys and Dolls, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Кстати, и еще подписаться на мою страничку в Инстаграм. Итоги конкурса будут 25 мая, пятницу. Желаю всем удачи! До новых встреч! Чао, какао!